Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня выступлю с вами, перед вами с докладом по анализу лекарственной помощи в Северо-Западном федеральном округе. Единственное, что 2022 год у нас пока еще до конца не подведен, поэтому у меня будет ограниченное количество аналитической информации, но, возможно, мой доклад станет таким ведение в дискуссию и может быть по результату этих двух дней все-таки мы ответим на вопрос, что такое эффективность лекарственного лечения, по каким критериям его необходимо измерять, ну и соответственно, может быть это позволит нам дальше уже проводить мониторинг этой эффективности на основании результатов сегодняшнего вебинара. Итак, как вы знаете, все наши мероприятия, которые мы осуществляем, они направлены на достижение одной цели. Это достижение показателей национального проекта здравоохранения, ну и, соответственно, федерального проекта борьба с онкологическими заболеваниями. Здесь вот представлена информация по тому, как вообще в принципе в Российской Федерации отработали по данным показателям. Они были все выполнены, но хотелось бы остановиться на целевых показателях Северо-Западного федерального округа. Слева на графике вы видите фактические значения целевого показателя, а справа это соотношение факта и плана, это то, что было сделано в региональных программах, то есть достигло или не достигло субъект своих целевых показателей. Итак, доля злокачественного образования, выявленных на первых вторых стадиях, целевой показатель по Российской Федерации 57,9. На территории Северо-Западного федерального округа у нас три субъекта не достигли данного целевого показателя, однако своих региональных программ не достигло только два. Это у нас Республика Коми и Ненецкий автономный округ. Одногодичная летальность – это как раз то, на что направлено лекарственное лечение, и особенно на пациентов 3-4 стадии, для того чтобы мы увеличили одногодичную летальность, вот как раз, наверное, стоит оценивать эффективность нашей лекарственной терапии по достижению данного целевого показателя. В этом году целевой показатель по Российской Федерации был установлен на границе 22%, ну и, соответственно, вот вы видите о том, что у нас много субъектов, которые данный показатель не выполнили, ну и, соответственно, некоторые субъекты не достигли своих целевых показателей, установленных в региональной программе борьбы с онкологическими заболеваниями. Пятилетняя выживаемость, ну или удельный вес больных с локальными образованиями, находящимися на учете 5 лет и более, здесь вы видите, что ситуация получше, все субъекты ä, превысили, ну, достигли целевого показателя общероссийского 56,7%, некоторые даже превысили свой установленный план программы по борьбе с онкологическими заболеваниями. И ä, последний показатель – это доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследования в текущем году. Это показатель, который оценивает, диспансерное наблюдение за онкологическими больными. По Российской Федерации целевой показатель 70%. Ну, и вот вы видите, что у нас два субъекта, которые два, пять субъектов, которые не достигли целевых показателей российских. Это Санкт-Петербург, Новгородская область, Вологодская область, Коми и Ненецкий автономный округ. Ну и, соответственно, они также коррелируют с недостижением показателей, которые установлены в региональном проекте. Итак, тема сегодняшнего нашего заседания – это как повысить эффективность лекарственной терапии, ну и, соответственно, как же лекарственная терапия влияет на достижение целевых показателей. Мы оцениваем лекарственную терапию в общей структуре оказания медицинской помощи и основываемся на использовании субвенций, которые выделяются каждому субъекту. По нашей информации, ну, опять же, предварительный э, средний показатель использования субвенции на лекарственное лечение в Северо-Западном федеральном округе – это 73% за 2022 год. То есть 73% от, всей, э, фи, от всего финансирования э, федерального проекта борьбы с онкологическими заболеваниями для субъектов в Северо-Западном федеральном округе направляется на, химиотерапию, на лекарственное лечение. Э, и структура этого лекарственного лечения здесь вот вы видите на графике динамику. До начала федерального проекта, это 2019 год, доля на химиотерапию составляла 65%, и вот видите, что к 2022 году показатель применения химиотерапевтического лечения снизился до 42%. И одновременно с этим вы видите о том, как увеличивается у нас доля применение моноклональных антител и комбинированного лечения, химиотерапии и моноклональных антител. И сейчас данный показатель уже достиг практически 38% по сравнению с тем, что было в 2019 году, когда показатель был на уровне 25-27%, что означает, что пациенты в наших субъектах действительно начинают получать эффективное лечение в соответствии, опять же, с клиническими рекомендациями. Одним из показателей эффективности лечения также влияет, оказывает и доступность этого лечения для пациентов субъектов. Как вы видите на графике, здесь показано распределение применения различных типов лекарственного лечения в центрах амбулаторной онкологической помощи. Конечно, есть у нас некоторые субъекты, в которых доля химиотерапии в ЦИОПах достаточно высокая. Это и Калининградская область, и Ленинградская область, и Республика Карелия. И э, о чем это может говорить? Да? То есть это не говорит о том, что в этих субъектов хуже оказывается медицинская помощь. Она, вот на следующем слайде мы можем посмотреть детальную информацию, она может говорить о том, что действительно э, лекарственное лечение приблизилось к пациенту. Ну, например, на Ленинградской области может оценить, что у нас э, практически все медицинские организации, Центр амбулаторной онкологической помощи располагаются за пределами города Санкт-Петербурга и практически на границе Ленинградской области. Это и город Выборг, Тихвин, Кингисепп. И видите, что в сравнении с городом Санкт-Петербурга в Ленинградской области преобладает химиотерапия, потому что пациенты, ну, и вообще в целом основное лечение у нас химиотерапевтическое, и, соответственно, эти пациенты у себя по месту жительства получают как цитостатическую терапию, так и в ряде случаев моноклональные тела и гормонотерапию. И опять же это говорит о том, что пациенту нет необходимости приезжать в город Санкт-Петербург. И конечно, как с нашей точки зрения, что эффективность лекарственного лечения как раз э, зависит от того, где пациент получил лечение, в какие сроки получил лечение, ну и соответственно соблюдение, соблюдение интервалов между э, химией и терапией. И здесь вы видите о том, что в городе Санкт-Петербурге в ряде случаев, даже э, в ЦАОПы переданы достаточно большие объемы, вплоть до 20% э, моноклональных антител. То есть это означает, что в этих центрах амбулаторной онкологической помощи э, вводятся препараты моноклональные. И, и даже несмотря на то, что у нас в городе есть и большие центры онкологические, они все равно выделяют часть объемов на лечение пациентов в центрах амбулаторной онкологической помощи. Ну и останавливаясь на э, проблемах, э, я здесь попытался структурировать основные проблемы, которые у нас возникают с субъектов. Ну, прежде всего, это отсутствие медицинской документации правильно оформленных информированных согласий, это отсутствие подписи пациента либо врача, это отсутствие информации об осложнениях химиотерапии, лекарственного лечения э, и отсутствие информации о возможных осложнениях лечения. Это несоблюдение цикличности введения лекарственных препаратов, опять же, отсутствие медицинской документации обоснования переноса сроков лечения. И в 28% случаев перенос срока не обоснован и э, связан с организационными проблемами. Это э, как пациент не госпитализировался, потому что не было места для госпитализации в эти сроки, либо не было лекарственного препарата. Э, ну и, соответственно, это все мы оцениваем в рамках наших э, визитов. Ошибки при внесении информации в реестр счетов – это отсутствие информации по молекулярно-генетическим исследованиям при проведении таргетной терапии, это расхождение информации о фактически проведенном лечении с информацией в реестре. Опять же, почему мы на это обращаем внимание? Потому что… Неверное указание в реестрах счетов приводит к тому, что это случай может быть не оплачен, а в ряде случаев это может привести к тому, что на организацию накладываются еще и штрафные санкции, вплоть до 100% от оплаты медицинской помощи. Ну и, соответственно, это все приводит к тому, что у организации получается меньше финансирования, ну и, соответственно, меньше вариантов того, что меньше вариантов того, что у пациента, вернее, говоря, у организации хватит денег для обеспечения всех пациентов необходимыми лекарственными препаратами. Ну и ошибки при планировании объемов лекарственного лечения. Во-первых, о том, что все равно остаются организации и субъекты, которые планируют э, на основе ретроспективных данных. Э, ну, это такой вот самый простой способ. Это посмотреть, сколько было в прошлом году потрачено лекарственных препаратов и закупить на 10% больше. И формирование, э, формирование акцентов закупки лекарственных препаратов на одной из нозологий в ущерб другим. Ну, опять же, мы видим вот такой вот дисбаланс, когда, например, закупается какой-то один лекарственный препарат, который занимает больше 20-30% от э, финансовых затрат медицинской организации, однако э, он применяется для лечения 50 процентов пациентов. Ну и, соответственно, э, идет это все в ущерб э, оказания э, медицинской помощи остальным э, пациентам. Ну и в заключение хотелось бы ну, выделить основные направления, по которым мы работаем, по которым хотелось бы, чтобы субъекты отрабатывали. Это первое. Необходимо усиливать контроль за вносимой информацией в медицинскую документацию. У нас разработано учебное пособие, которое позволяет автоматизировать процесс проверки внесенных данных в медицинские информационные системы для того, чтобы исключить ошибки. Это необходимо автоматизировать процесс выгрузки информации э, реестров счетов из медицинской информационной системы для того, чтобы исключить ошибки при э, перенесении информации. И опять же мы знаем о том, что сейчас в ряде организаций э, работа в медицинской информационной системе – это работа врачей, а работа специалистов-статистов они уже вносят э, в ручном режиме данные в реестр счетов. Ну и, соответственно, большое количество расхождений э, в этих сведениях. Также необходимо осуществлять контроль и наблюдение за пациентами, получающих лекарственное лечение, опять же, не только на этапе госпитализации, но и на этапе нахождения пациента вне медицинской организации между циклами. Михаил Альбертович уже сказал на мероприятии, которое было на прошлой неделе в городе Санкт-Петербурге о том, что необходимо контролировать э, динамику пациентов, необходимо собирать с них данные и в рамках фармаконадзора э, у тех пациентов, которые находятся дома, так и э, наблюдать за этими пациентами дистанционно для того, чтобы исключить э, различие э, развитие негативных осложнений, которые связаны с последующими госпитализациями и внепрофильной организацией. Также необходимо проводить телемедицинские консультации с федеральными учреждениями э, при определении тактики лечения в сложных случаях и для редких злокачественных образований. Как вы знаете, что у нас э, эти случаи все прописаны в порядке оказания медицинской помощи по профилю онкологии ТО-16Н. Ну и мы видим, конечно, что не все медицинские организации, из э, даже наших субъектов, направляют к нам на консультацию этих пациентов. Пациенты приходят уже после, например, это касается и герминогенных опухолей, когда они пролечены неправильно, есть какие-то дефекты, не вовремя пациент получает лечение, ну и, соответственно, опять же, это все влияет на эффективность лекарственной терапии. Необходимо рассчитывать закупки лекарственных препаратов в зависимости от структуры заболеваемости в субъекте, а также от структуры контингента, стоящего по диспансерным наблюдениям. Как мы знаем, что сейчас уже можно определить, сколько пациентов примерно из находящихся под наблюдением, получивших лечение за последние 5 лет скорее всего, запрогрессируют в следующем году и, соответственно, уже планировать закупки с учетом э, этих контингентов. Это позволит сократить затраты на закупку препаратов, в которых сейчас нет необходимости в субъекте, ну и, соответственно, обеспечить оптимально э, всех пациентов необходимыми лекарственными препаратами. Ну и, конечно, это усилие взаимодействия с мицами по вопросу назначения лекарственных препаратов для того, чтобы... Э, мы, как эксперты, и назначали лекарственное лечение в соответствии с тем, что у вас есть в субъектах, какие препараты, и максимально для пациента сделать удобным процесс взаимодействия с нашим центром, с другими федеральными центрами путем применения дистанционных технологий. Благодарю за внимание.